Откровение, 1 глава, 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемым Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». «Иоанн, брат ваш и соучастник», «сообщник». Это подразумевает, что и мы находимся в такой же ситуации, как и апостол Иоанн. Итак, соучастник в трех вещах. Первое – соучастник в скорби, что значит «в страдании». Величайший обман дьявола в этом случае – подумать, что наши страдания эксклюзивны. Никто не поможет, никто не переживал то, что переживаю я сейчас. Сказать такое – это не по-юанновски. Заметьте, Иоанн не перечислял себя какой-то особой категории лиц. Он не писал «я апостол», он просто сказал «я брат ваш». Приземлитесь, великие апостолы современности. Интересно, но Иоанн здесь употребляет определенный артикль. То есть, соучастник не просто в какой-то скорби, а в той скорби, которой переживали все верующие в тот момент жизни. Другими словами, мы все переживаем одну и ту же скорбь, говорит апостол Иоанн. Страдание – это та участь, которая ожидает каждого христианина. «В мире будете иметь скорбь», – сказал Иисус. «Но мужайтесь, я победил этот мир». Почему это так важно? потому что за страданиями следует Царство. Далее он говорит «Соучастник в Царстве. Тема Царства Божия – это одна из самых центральных тем Нового Завета, если и не самая центральная. «Мы все страдаем не просто так, мы все терпим лишения не просто так, но если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас». Все мы живем сейчас и ожидаем одного, когда Царство Божие перейдет от рук этого мира в руки святых его. Посмотрите на его мысли, на его стремления. Иван жил этим, он ждал этого. В какой-то мере он увидел это. Представьте себе, что вы имеете большое влияние. Вы живете в одной из стран современной Европы и владеете большим бизнесом. Но кто-то очень влиятельный и авторитетный для вас человек, по секрету вам открывает, что через 20 дней всем миром будет править маленькое государство Израиль. И при этом оно будет царствовать во веки веков. Если вы мудрый человек, вы сразу же откроете бизнес в Израиле. Постараетесь получить гражданство этой страны, и даже если это возможно, вы переедете в эту страну жить. Так поступают мудрые люди. Верующие подобны этому человеку. Мы все верим, что этим звериным царством придет однажды конец. И поэтому мы трудимся на благо нового вечного царства. Мы делаем для этого все, не так ли? Если только терпим. Тот, кто живет для себя, тот не терпит. Тот наслаждается этой жизнью. А тот, кто служит Господу, тот терпит. И последнее. Соучастник или сообщник в терпении. Слово «терпение» означает «стойкость», «терпение». Оно состоит из двух частей. Первая часть «хупо», что означает «под», и вторая часть, мэна, оставаться. То есть испытывать какое-то внешнее давление. А что насчет нашей выдержки? Оставаться под натиском какого-то давления очень сложно. Многие верующие первого века не справились с таким давлением и сложили руки. Я помню, будучи еще школьником, на тренировках по вольной борьбе мы иногда набивали друг другу бедра. Глупо, конечно, это было занятие, да и, честно говоря, мало чего тогда я вообще понимал. Но не в этом суть. Так вот, все мы садились на пол, в круг, и по очереди били каждого по бедру. Каждый участник должен был ударить бедро своего соперника. И так по очереди каждый бил друг друга. Тот, у кого сильно болели бедра и не мог больше терпеть, тот выходил из круга. И так самые сильные и терпеливые оставались. В христианской жизни также. Правда, мы друг друга не бьем по бедрам, но все мы получаем удары. Наверное, самый сильный удар в своей жизни получил Йов. Он испытал такое сильное давление извне, что 95% сегодня не вытерпели бы. Но он не сломался. Христос прекрасно понимал, два царства с полностью разными идеологиями не могут сосуществовать вместе. Об этом мы говорили в прошлом видео о врагах христианин. Более того, дьявол в своей сущности ненавидит царство Божие и всех, кто стремится к нему. Христос прекрасно понимал, что существует очень сильное противостояние царства тьмы. Послушайте, что он говорил. «Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Моя задача как брата и проповедника утверждать всех моих друзей, братьев и сестер в вере, говорить истину и жить согласно этой истине. Если нам кажется, что мы больше не можем нести свой крест, тогда мы должны посмотреть на того, кто понес все наши грехи кто вытерпел до конца. Если он смог, будучи в теле, значит и мы сможем. Держитесь Христа, и у вас все получится.